Знаете, как говорится, служить хочу, да прислуживать тошно. Слушать брат, прислуживаться тошно, да. Да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Поэтому... Нечацкий у Лермонтова случайно. И Суворов тоже, значит, они оба сказали. поэтому... прошу Без всяких сомнений. Это только... Аванс.